Антропология возвращается из тропиков. Это тезис Бруно Латура из его знаменитой работы 91 -го года "Новый уже и модерн". Мы никогда не были людьми модерна, в которой Латур разрабатывает проект, философский проект, который он называет симметричной антропологией. Я постараюсь объяснить смысл этого. Философского жеста, как говорят французы, и его методологические, онтологические, эстетические, аксиологические последствия. Вот говорят о том, что симметричная антропология основывается на трех принципах. Симметрия подразумевает Неразличие между человеческим и нечеловеческим, между ошибочным и истинным, и между западным и незападным. И в этом смысле проект «Латура» завершает тот деконструктивистский и постструктуралистский проект французской философии, разработанной в 60-е, 70 80-е годы, истоки которого мы можем найти у Дорида, у Фуко и, главным образом, у Деллеза и Гватари. И чтобы понять истоки лотурьянской симметричной антропологии, мы должны обратиться к фундаментальному проекту Деллеза и Гватари – к шизофрении, к двум томам. Первый том «Антидип», вышедший в 1972 году, и второй том «Тысяча Плато» 1980 -го года. И еще важнее те перемены, которые произошли между, в промежутке между 1972 годом и 1980. В анти в третьей главе антидипа главным моментом была проекция, скажем так, не просто марксистской, а продуктивистской методологии на изучение домодерных обществ. И Делеза Гватари через этот продуктивизм анализировали примитивные и варварские, до до сообщества. Тогда как в в 1000 плато произошло принципиальное изменение. В 1000 плато происходит не проекция продуктивизма и некоторой модернистской методологии для изучения примитивных или домодерных сообществ. В 1000 плато происходит нечто прямо противоположное. В 9 главе или в 9 плато 1000 плато, которое называется «Микрополитика и сегментарность», Делеза Глатарии заимствуют из антропологического словаря термин сегментарность, который они используют для анализа современного нам общества. Делеза Глатарии показывает, что противоречие между централизованным, модерным, капиталистическим государством и сегментарностью, молекулярностью примитивных или домодерных обществ, это противоречие, противоречие стоит считать преодоленным. Мы должны использовать антропологический инструментарий для того, чтобы анализировать те социологические, и, те социологические изменения, которые происходят в современных обществах. И, как мне кажется, Латур, в, Латур следует этой линии в в работе мы никогда не были людьми модерна и э он показывает, что э мы должны отказаться от э этого противоречия между западным и незападным, между э между модерном и архаикой, между э обществом и природой. И э этот проект э развивается в его в следующей работе капитальной политики природы, где Латур осуществляет радикальную критику дихотомии или то, то, что, того, что он называет «темпоральной машиной модерна», которая порождает дихотомии, преследующие да, современную, современную философию общества модерна. Это дихотомия между человеческим и нечеловеческим, между обществом и природой, между природой и культурой, знаменитая э, дихотомия Левистроса, э, между первичными и вторичными качествами локовскими, между фактами и ценностями и так далее. В общем, между словами и вещами. Эту э, производство, производство дихотомии можно умножать одного Если бы в конце 90-х годов был актуален еще марксистский анализ, э, естественно, мы в этом ряду могли бы упомянуть и э, классическую маркетинскую дихотомию между э, надстройкой и базисом. Это, собственно говоря, операция медалогическая, она делает возможным, по сути дела, и антологический, антологический перевод в антропологии. Потому что антологический перевод в антропологии он невозможен при условии, как показывает Латур в политиках природы, если мы считаем, если мы придерживаемся. Если мы придерживаемся идеологии мультикультурализма, то есть если мы считаем, что западное модерное общество обладает неким некой монополией на знание о природе, на знание природных вещей, знание природных качеств и так далее, а все, остальное, все остальные незападные культуры они обладают не более чем мнениями по данному вопросу. И таким образом антологический статус этих мнений, да, он оказывается всякий раз под вопросом. И только, только преодолев эту дихотомию между природой и обществом, природой и культурой, мы сможем, мы сможем перейти к описанию, скажем, антологий, да, в полном смысле этого слова, не западных обществ или антографии, как принято выражаться. Таким образом, это двойная операция. С одной стороны, она позволяет, позволяет нам описывать, давать новое описание, онтологическое, да, воспринимать, как выражался бразильский антрополог Вераж де Кастро, да, воспринимать метафизику индейцев или любой другой незападной культуры всерьез. А с другой стороны, это позволяет нам использовать антропологический инструментарий для анализа наших современных, модерных или, как предлагает Латур, немодерных обществ. И в дальнейшем он предлагает минимум минимум два кейс-стадиса для демонстрации всех возможностей нового метода. Первое ⁇ это в работе 2002 года этнография Госсовета, когда он когда он в течение, в течение длительного времени посещает заседания Французского госсовета и, и работает, с, работает над конкретными делами, которые рассматриваются во Французском госсовете. Это очень специфическая, чисто французская институция. И он работает в ней как антрополог. То есть как если бы он работал не с каким-то институтом современного общества, а если бы речь шла о да, племени, затерянном в мазонских, в мазонских лесах. И второй его более фундаментальный проект – это… Исследования будут в в которых э, при помощи этого антропологического инструментария да, мы э, рассматриваем, э, мы исследуем, собственно говоря, отношение людей модерна ко времени, к территории, к э, самым различным аспектам э, да, того, что мы называем, того, что Латур называет «темпоральной машиной», «темпоральным механизмом модерна». Антропология людей, ну, людей э, модерна. Она позволяет нам, собственно говоря, построить некоторую новую экологическую философию. Потому что в последних работах Латур противопоставляет людей модерна и, как он выражается, землян. То есть тех, тот коллектив, который которая обретает через преодоление этих дихотомий модерна новое экологическое сознание, новое сознание всеобщности, которое, которое не совпадает со старыми, со старыми э, тотальностями, которое не совпадает с каким-то иконическим глобализмом 90-х годов, которое не совпадает с философией природы, которое не совпадает с э, модернистским, э, модернистской идеологией прогресса. И э, ключевой, термин, э, ключевой термин для позднего латура это антропоцен, э, идея о новой геологической эпохи. Латур показывает, который служит для Латура иллюстрацией его главного тезиса да, о том, что мы должны говорить о новом типе актора, в котором не делаются различия между человеческим и нечеловеческим, и антропоцен, то есть антропоцен это новая геологическая эпоха, которая последует за Голоценом. Дискуссии на эту тему еще ведутся. Антропоцен свидетельство, свидетельство того, да, что никакого человеческого мира, никакой принципиальной, никакой принципиальной разницы, да, никакого великого разделения между человеческим и нечеловеческим миром не существует. То есть последствия деятельности человечества, последствия модернистской, последствия модернистской идеологии, они имеют непосредственное влияние и становятся ключевым фактором, становятся ключевым фактором геологических изменений. Да, они воздействуют некоторым фатальным образом на ту критическую зону, на те два километра, которые делают возможным жизнь на Земле. И Латур это формулирует э, э, в таком, Дермо... это формулирует э, э, перефразируя Шекспира. В настоящий момент существует э, вопрос то or то колонизировать, да, модернизировать или э, экологизировать. И, э, И, собственно, весь этот проект э, симметричной антропологии э, он позволяет э, нам, э, позволяет нам Сформулировать, позволяет нам сформулировать те положения антропологии модерна, да, отношения ко времени, отношения к земле, отношения к прогрессу, отношения к производству, которые, собственно говоря, должны стать основой новой, новой экологии или политической экологии, как это формирует Латур.